Если какие-то вопросы вот прям горящие есть, давайте с них начнем. По, поотвечаем. Владимир, ты мне там писал в этот. Я прочитала. Ты можешь сейчас озвучить? Давай я как бы поговорим на эту тему. Проясним какие-то там моменты, где недопонятость есть. Вот вопрос такой, что есть вот этот весь мир, ну, вот, начиная там от богов, кончая там людьми, метробами. А, то есть, по сути, все есть это проявление Бога себя. Mm -hmm. И тогда, тогда получается вот... А, зачем оно такое многообразие всего вот этого? А, и... В чем суть? но человек познал себя, допустим, от, от, от прихода к что дальше-то, он дальше как-то растет, да, до полубога или, или как. Смотри, <эс> вот все то, что ты видишь, чувствуешь, осознаешь, переживаешь, это все ум. И с ним не надо бороться. То есть до... Определенные поры ты считаешь, что ты человек, а, позиционируется как индивидуальное я, и как бы ты живешь, и, ну, счит, согласно этой мысли. А потом а, в какой-то момент возникает изнутри импульс поиска, то есть познать нечто большее. И здесь начинается именно... А, обнуление, расчепировка вот этой э, мысли, что я человек. Потому что ты глубина сдвигаешься, и ты видишь, что ты просто себе снишься. И все это многообразие, это и есть вот эта вот вкуснота. Э, таким образом, божественное себя познает. Но здесь, э, понимаешь, конца нет. Нет конца. Так же, как начало. Это постоянное, можно сказать, углубление. То есть э, в какой-то момент ты считаешь, что тебе нужно сдвинуться в глубину, но когда происходит абсолютное просветление, вот это ты растворяешься, и ты осознаешь, что все есть глубина, сдвигаться в эту глубину даже некому. Ты явно видишь, что все тебе это снится. А когда ты видишь и осознаешь, что все это снится, значит, ты уже не спишь. И все вот эти э, образы, боги, полубоги, демоны, дьяволы и так далее, это все игра одного единого сознания. Просто когда очень глубоко в нейронах есть какое-либо верование и определение чего-либо, ты это подкрепляешь. То есть ты смотришь через призму ума то, как ты это принял, и ты как бы ну, вот так же еще э, постоянно ну говор, об одном и том же говоришь и говоришь, то есть смотришь ограниченно. Ты в принципе э, воссоздаешь постоянно одну и ту же картину мира. Но когда у тебя возникает созревание, ты сдвигаешься глубже, чтобы охватить и обнаружить, вот это безграничное, которое вообще ни одним словом не неописуемое. Это и есть истинный ты. А не то, что ты поверовал, что ты Владимир, там тело, и ты там живешь. Вот пока есть идея, что я живу жизнь, пока есть <свистит> постоянное пережевывание вот этой жизненной истории. То есть о каком пробуждении вообще речи не может идти? У тебя все внимание уходит на разбор с, с этим фильмом. Там все время, вот даже если вот вы внимательно в осознавании, повторяется постоянно вот это ⁇ я-мо ⁇ мне ⁇ Но вот это ⁇ я-мо ⁇ мне, оно из нейронов в определенный момент вытекает. А вытекает тогда, когда ты осознаешь, а кто это заявляет? Кто это «Я, мое, ⁇ я-мо ⁇ мне? Кому здесь что принадлежит? Это глубочайший разворот Это вот и есть пробужденное самоосознавание И дальше уже глубже-глубже Там еще возникает некое То есть ты уже умеешь различать что, есть, что ты можешь воспринимать через призму личности И тогда возникает вся идея идеального Индивидуального я и судьбы И так далее и тому подобное Либо ты глубже сдвигаешься И ты через есть им воспринимаешь Тогда вот это я мое мне Вообще оно не возникает даже Оно не возникнет и тогда вот эта глубочайшая сдача происходит. И ты понимаешь, и ты обнаруживаешь естество свое, что вообще нет абсолютно никакого усилия. Но до поры до времени это усилие имеет место быть для того, чтобы в конечном итоге ты осознал, что ты есть явный. Чистый свидетель. И дальше этого потом еще происходит сдвиг. То есть этот свидетель, он растворяется, остается просто свидетельствование или созерцание. Поэтому, если еще раз у вас идея о том, что просветление это конечный какой-то пункт, это ложная идея. Вы просто в какой-то момент осознаете, что вы всегда есть это, вы всегда этим были, вы всегда этим являетесь. Потому что игра в богов, она тоже <связь> имеет место быть, сознание отыгрывает всё. Это, это очень хорошо вот показано в фильме «День сурка». Он же когда допетрил, что он вообще там может, если вы внимательно его смотрели, он же там и бога начал играть. Потом он себя там убивает, опять возникает, убивает, опять, опять возникает. То есть это говорит о, о, о чем? О том, что ты всегда есим, ты не можешь не быть. И все вот эти твои попытки каким-то образом... Ну, в кавычках, я говорю, убить себя, да, ну, то есть вера вот эта в смертоносную свою природу, она забирает очень много энергии биологической. По факту этого нет, это ложная идея, которая обнуляется в самую последнюю очередь. Я же говорю, это я, ты, и вот идея смерти рождения. Этот сериал, в принципе, если у вас есть желание, вы можете его там посмотреть весь. Но это. То, что вообще сейчас происходит, называют вот это время, в котором, которое сейчас осознается Кали-Югой. Это когда, а, и там вот этот вот сериал, если там все смотреть, там прямо расписана вся вот эта тема реинкарнации, божественной игры Лилы. Но вот эта конечная серия, которая вот эта заключительная, там дальше переход, есть углубление, это не означает, что она конечная там же все время говорится, любой конец это начало любой конец это начало, это говорит о том, что безграничный потенциал ты никогда не рождаешься, никогда не умираешь только твоя идея, твоя идея, она воспроизводит вот это вот смерть рождения смерть рождения там глубже, когда в безмолвие ты уже э, там проникаешь у тебя другие вопросы возникают, как это воссоздается, какая картинка, как этот фильм воссоздается, то есть там другие нейроны начинают шевелиться. И когда ты готов, ты это обнаружишь, явно увидишь, то есть все по готовности, потому что если а, а, все быстро вот так вот распахнется, не каждый может это принять и пережить. То есть у психики и у мозга свои защитные механизмы, и это все естественно. Поэтому я, это, я. это по аналогии тому, что вот, например, ребенок сидит в первом классе, он не воспримет не то, что там ему с 11-го будут говорить, Он будет сидеть вот так вот, и у него мозг будет трещать. Вот, то есть поэтому вот эта вот спираль сознания, да, которая и в Грейзе описана, она вот происходит, это вот эволюция, она имеет место быть. Но именно с желтого уровня, вот с этого с пробуждения, там уже все, там мастерство внутри тебя У тебя в какой-то момент ты видишь, что ты просто, вопрос-ответ это просто игра Все есть игра, смысла никакого нет, смысловая нагрузка, она вообще обнуляется И тогда что остается делать? В принципе, вот смотрите, да день сурка, у этого чувака была идея все время там ему не, Его что-то не удовлетворяло, ему нужен был прогноз завтрашнего дня, но завтра никогда не существует и, и естественно, когда мозг это понимает, он же понимает, сколько у него на воображение То есть ты в осознавании, когда сидишь, и ты понимаешь, одну и ту же пластинку гоняет Одну и ту же пластинку И у тебя уже неинтересно, тебя тошнит уже от, от этого круга Ты сдвигаешься, и ты начинаешь задавать вопрос А кто это все свидетельствует? Кто это все наблюдает? То есть у тебя уже интерес к, к, к, вот этой, к, вот этой, к вот этому обусовлению, он пропадает. И там дальше в углу, только углубление, углубление, углубление. И поэтому он а, вышел из а, вот этого, да там, что, 2 февраля, по-моему, было, да, я уже все в 3 хотел попасть. В тот момент, когда он просто, вот заметьте, там есть, когда он просто играл, там, по-моему, в снежки с девушкой или еще что-то. Он, он фиг уже то есть он типа главное сейчас я счастлив и вот это основное тогда у тебя прогноз ума на завтра обнуляется то есть эти нейроны обнуляются, ты в сейчасности вот оно тотальное присутствие и по факту вот это ты всегда просто внимание все дело во внимание а когда ты осознанно уже это ясно видишь соответственно вот эта осознанность она и дает совершенно вообще другое самовосприятие mm -hmm. тут ты просто уже начинаешь там уровень того как возникают эти образы как ум воспроизводит это Ты, смотрите, то есть вот эта вера, что со мной что-то не так она задает динамику движения это очень глубоко тоже на нейронах сидит это с детства, когда тебя первый раз сравнили с Петей, там, с Васей, или с Машей, там, или еще с кем-то обнаружьте целостность себя прямо сейчас вам ничего не надо делать для того чтобы быть и все уже и сияет и просто ждет когда ваше внимание развернется в сам источник самоосознавания и когда он туда разворачивается глубоко по-настоящему внимание словно рассеется в созерцательность то есть у вас интегральное видение вы э, вот это вот, как бы переживается все сразу в один момент это сенситивность. И чувствование, видение, слышание, дыхание все одномоментно. И все это происходит в, в вас, не в вас как теле, а в, вот в этом в созерцании. Но вот эта жертвенная структура себя маленького, как возникает маленький я, вот здесь необходимо быть внимательным. Просто быть внимательным. Эта идея, что есть нечто отдельное. То есть само сознание ну, как там, решило такую игру замутить, типа я отдельная, возникает маленькое я, вот он персонаж. И соответственно у этого персо персонажа уже прописан там и путь, и судьба, и, и все такое. и причинно-следственные связи. Поэтому я говорю, ковыряться ни в чем не надо, просто обнаружьте целостность себя прямо сейчас. С вами все окей. Okay. И вот когда система, когда внимание разворачивается, метаболизм повышается, вся система а, приходит в баланс, и происходит и самоисцеление, и самовосстановление, как следствие вот этого явного обнаружения, кто вы есть на самом деле. Поэтому здесь ничего не надо делать. Уже в данном случае не поможет никакая практика или еще что-то. Через какую-либо практику а, вы просто будете еще глубже засыпать. В своих идеях. То есть отследите движение, откуда возникает. Когда вы даже хотите там исцелиться... То есть уже значит Вы глубоко внутри считаете, что с вами Что-то не то Когда вы начинаете поиск свободы Вы отту, вы идете из несвободы Это уже опять обманка Поэтому до пробуждения есть некий путь, он проделывается. Там личность, она должна э, настолько с, укрепиться, сформироваться, то есть, чтобы, ее, чтобы она увиделась, для того, чтобы она потом обдулилась. И вы обнаружили, что ее по факту никогда не было. А вот просветление абсолютное, там некому просветляться. Там нет ни единой практики, которая бы вас к этому придвинула. Вы просто прямо сейчас есть. Им прямым осознаванием факта себя, без какой-либо идеи. Как когда Бескутчия, что ли, вот в каком-то внешнем миру, это как раз э, знак на то, что нужно вот туда, вовнутрь, да. внимание. Это как раз уже происходит э, обнуление. То есть, э, потому что вот эти вот, вообще все есть, до определенной поры все есть игра гормонов, и они вами управляют. Это когда вы в бессознательном, то есть вы даже не понимаете, почему вы едите вот именно эту пищу. Когда вы в осознавании, вы можете хоть что есть, вас ничего вообще не берет. И вы уже э, едите не для того, чтобы голод какой-то там э, значит, заесть, а просто чтобы вкус почувствовать. Потому что это классно осознавать себя в этом теле. Чувствовать ароматы вкушать еду, общаться, разговаривать, тогда вот эта идея остановить землю, я сойду», она сама собой обнуляется. Куда сходить? Кому сходить? Некому? Абсолютно некому. И вот это вот действительно, когда ум просто он неправильно интерпретирует, и вы на это ведетесь, он просто попадает именно в баланс, в нейтральность, в абсолютную, и описывает это как бесскуссия. И вот здесь важно не выпрыгнуть внимание, и какой-то вкус извне начать искать, а еще глубже пройти сквозь это, не повестись. И когда ваше внимание скользит в глубины вас, вычищаются очень мощно все вот эти подсознательные идеи. Вот здесь я все время говорю, не прикасайтесь ни к чему. Все оно как бы вываливается, словно наружу. Проходите мимо любого определения, даже пустота, безвкусие, тишина, безмолвие, мимо любого. Есим, все это растворяется, ничего не остается.